Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем интервью с новым спикером. Если вы успели заметить, то у нас интервью становится прям почти ежедневной традицией. Это означает только одно, что на наше сообщество, в наше сообщество приходит все больше и больше профессионалов, специалистов, и это не перестает радовать. И сегодня у нас в властях очень интересный, и, я уверен, необходимый для многих специалист, который сегодня поделятся потрясающей информацией. Антон Сорс у нас сегодня в гостях. Он является специалистом в области автоматизации и роботизации привлечения людей в MLM-бизнес. Антон, добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день. Приветствую дальнего Востока. У нас уже вечер. Ну, да, вот я и только что хотел сказать. Насколько я знаю, у тебя уже вечер, у тебя уже 7 часов. Антон, ну такой вопрос по традиции. Давай познакомимся. Расскажи, пожалуйста, как ты стал специалистом именно в этой области? С чего начал и вот как, какой у тебя был путь? Расскажи про него, потому что это, наверное, и определяет профессионала, специалиста и делает его вот как раз тем нужным человеком, который необходим каждому. Да, то есть если говорить про свою специализацию, это автоматизация, роботизация то, наверное, тут нужно обратиться к тому, как я начинал. Да, я могу сказать, что я бизнес-тренер, маркетолог, эксперт по созданию трафика именно в МЛМ по направлению автоматизации и роботизации. То есть, в принципе, в любую компанию, в любой вид бизнеса я могу привлечь людей от 10 до 50 тысяч человек за сутки с помощью технологий. До этого у меня был небольшой опыт. Я 18 лет прослужил в армии, из них 15 лет в разведке, 7 лет командовал подразделением спецназа. Ушел с высшей должности офицера разведного управления штаба Восточного округа. В моем подчинении был весь Дальний Восток по линии разведки, по спецрадиосвязи. Я по первому образованию инженер радиотехники. Угу. Понятно, я... откуда да, такой опыт. Да, в бизнес я пришел в 2013 году, то есть, будучи... В разведуправлении я создал себя и начал с 2013 -го года развиваться, как предпринимать, в течение трех ага. лет. То есть я готовил для себя такой плацдарм. Поэтому если у кого-то из наших слушателей, из, из Easy Busy Community думают о том, что это как-то страшно, да, начинать бизнес. Друзья, когда я начинал, я не имел в 2013 году смартфона. Смартфона не имел. Я не мог отличить, что такое URL, что такое сайт такой instagram у меня их не было потому что я был командиром подразделения спецназа у меня был кнопочный телефон а через пять лет я вещаю на аудиторию 78 тысяч человек в 142 странах поэтому друзья верьте в себя у вас все получится в плане моего опыта в млм в млм я два года какие результаты были то есть скорее всего тоже будет интересовать до да, вас есть, зрение, какие результаты и опыт был Тот, кто хоть раз начинал свой сетевой бизнес, он знает, как это нелегко начинать. Так вот, не мой века. первый проект за год мне принес 1,2 миллиона, второй проект 2,5 миллионов. Не знаю, насколько для вас это цифры большие и маленькие. То есть, если вы хоть раз начинали MLM и сразу же с пол полпинка вы думаете, что вы придете к таким цифрам, это не будет. Но могу вам сказать, что не с будет. помощью автоматизации роботизации который мы будем стать изучать и в рамках курса вы сможете обойти такой вот такой камень большой когда вы превращаетесь в зомби и пытаетесь уговаривать своих друзей знакомых говорить смотри easy бизи комминит это просто супер тема то есть это не нужно я для вас специально подготовил цифры на сегодняшний момент вот прямо вот в ноябре более 20 тысяч человек запрашивают информацию по поводу обучение бизнесу. Я пришел сюда в Изи-Бизи комьюнити, именно потому что я понимаю, что здесь собирается такая интересная аудитория. Я назвал эту аудиторию СОЛЬ. Сообщество осознанных людей. СОЛЬ. So. Mm -hmm. То есть вот это люди, которые понимают, mm -hmm. что образование, да, это крутая тема в этом, нужно развиваться, нужно объединяться с другими людьми брать от них лучше, передавать свое лучшее, то есть быть в отдавании, в служении, потому что здесь огромное количество спикеров, то есть вам только достаточно просто зайти, посмотреть список спикеров, и вам все будет понятно. То есть я, когда заходил, знал только двух спикеров, да, и для меня этого было достаточно. Ну, это Виктор Орлов и Владимир Древский. Все, мне У -у -у. больше не нужно было ничего по поводу того, чтобы там дальше быть в изи бизе, не быть и так далее. После этого я посмотрел из изи Утром, да, изи-визи… Easy, easy, uh, life, life Easy, easy uh -huh. life, да. Uh -huh. И в конце uh, была фраза, которая просто вообще все вопросы у меня сняли. Это была ситуация, когда Анатолий в конце сказал тебе, Сергей, фразу, когда к тебе подошел сын. У меня двое детей, ну, возможно, ты там читал, да, мою дитку. Uh -huh. Когда к тебе подошел сын, и ты так сказал, Сынок, у меня там прямой эфир идет. И когда Толя, это так чисто от души, прям по-отцовски, сказал, Сергей, зачем ты его убираешь? Пускай он скажет на всю аудиторию, что он здесь. И теперь ты, проводя ACPC Live, теперь ты садишь ребенка с собой, и он открывает, он открыл одной фразы тебе раз видение. Я прям видел, как в этот момент у тебя прям в жетон тык -тык, провалился. Все, вот, вот с этого момента я понимаю, что э, вы те люди, с которыми я хочу быть вот до конца своих дней. То есть я хочу людям давать знания, которые у меня есть. Но у меня есть э, опыт мой армейский, да, в спецназе. Я был практически до момента, пока я уходил из бригады, я был лучшим офицером в бригаде, у меня было лучшее подразделение среди двух тысяч человек. То есть я знаю, как приводить команды в состояние номер один. Ну, то есть, собственно говоря, я сейчас то же самое делаю с людьми. А, в индустрии МЛМ у людей нет ну, четкого понимания, да, и нет результатов только по одной причине. Потому что им кажется, что жить в состоянии казаться лучше, чем жить в состоянии быть. И вот это мы будем прорабатывать, собственно говоря, на первом сразу же занятии, на первом вебинаре. Это состояние бытия, целеполагание. Но не то, как обычно это бывает, там, цели там поставить. Мы будем исходить из той методики, которая ко мне спустилась Далеко не из этого измерения, потому что я 8 лет занимаюсь духовной практикой, она пришла оттуда. Поэтому если вы думаете, что это будет просто обычный курс, какой-то курсик по MLM, 28 вебинаров, друзья, это не то. Мы будем с вами говорить о единстве тела, речи и ума, о стабилизации, о том, чтобы вы научились делать 3-5 действий с утра и входить в состояние альфа, в потоковое состояние, в ресурс в ресурсное состояние, о котором там пишет книжка. Uh -huh. uh -huh. Интересно, хорошо. Тогда uh, знаешь, о чем мне какой тебе вопрос? Вот ты говоришь про автоматизацию, роботизацию, да? То есть, uh, ну, чтобы немножечко понять, uh, что входит вот, в автоматизацию? Это создание определенных, ну, давай так воронок продаж обработкой с помощью ботов правильно выстраивание вот именно вот этой логики завлечения верно уточняем в общем существует деление сейчас рынка по млм 90 по-прежнему занимаются тем что они умоляют своих друзей знакомых окружения прийти в бизнес 9% людей, которые занимаются бизнесом, создают автоворонки, рекламируются, и только 1% используют автоматизацию и роботизацию. То есть это технологии, которые позволяют с помощью алгоритмов социальной сети создавать такие методики, чтобы человек приходил к вам в бизнес с горящими глазами, то есть не с позиции «давай, там Сергей или Антон, танцуй, Удиви меня, ты знаешь, да, как это традиционно бывает, ты рассказываешь про бизнес, да, про, про любой проект, uh -huh. про изи-бизи, и тебе садит такой человек, ну, знакомая, то есть, ну, там, да. мы занимаемся сетевым маркетингом, я просто рекомендую об этом говорить открыто, ну, потому что мы формируем сейчас новую идеологию. он откидывается назад и говорит вот так, ну, давай, давай, удиви меня. То есть и вот... человек начинает, знаешь, хвостом вилять и перед ним распластаться просто да, вот. да, и человек говорит, это что сетевой маркетинг? Новичок обычно, который не чувствует в себе вот внутренней вот этой стали, вот этой вот уверенности стопроцентной, он не говорит, что да, это сетевой маркетинг и своим взглядом показывает, насколько он за это стоит, за свои мечты, за компанию, за предпринимательство, вообще за сетевую индустрию, что один взгляд определяет все. То есть люди не могут смело смотреть человека в глаза и говорить, да, а ты что, еще не здесь? Ну, потому что они не понимают, в чем здесь бизнес, они стесняются этого. А и если у тебя нет да. уверенности, и ты не понимаешь смысла этого бизнеса, то, конечно, да. здесь уже сложно. Это то же самое, что ты открыл магазин и знаешь, что ты продаешь фуфло. У тебя не будут да. продаж, что а вот автоматизация и роботизация ⁇ это технология, которая позволяет нам... То есть, ну, я коротко расскажу одну из функций да, робота. То есть, допустим, сейчас целевая аудитория, которая мне нужна, это сетевой маркетинг, крипта, инфобизнес, интернет-маркетинг. Ну, у меня есть список, потом мы будем все это разбирать. Целевая аудитория наша, с которой мы можем взаимодействовать на сегодняшний момент, это только ВКонтакте. 550 тысяч человек. Представьте. 550 тысяч человек – это те люди, с которыми нам потенциально можно разговаривать. А мы бегаем по соседним друзьям и говорим о том, что слушай образование, слушай изи-бизнес, слушай свой проект. Это ненужное. Я сделал сегментацию, я убрал вообще тех людей, которые там могут не войти в нашу аудиторию. И сократил это до 10 тысяч человек. То есть это я оставил аудиторию 25-55 лет, которые проявляют активность за последнюю неделю. То есть это активные пользователи социальных сетей. Теперь, у меня спарси на аудиторию, то есть, друзья, на самом деле все так просто. Вам нужно принять да, это, да. что большие да. деньги зарабатываются легко, маленькие деньги зарабатываются тяжело и потугами. То есть вам кажется, что а, это мне нужно столько много изучать, вам нужно пройти будет там всего 5 шагов. Ну да, спарси... не больше. Не больше да, да. Просто вам нужно будет научиться спарсить целевую аудиторию, потом включить инвайтинг плюс лайкинг, то есть это приглашение человека в друзья, когда вы его приглашаете в друзья, и лайкайте его стену с помощью робота. То есть я гуляю, у меня робот делает за меня это и отправляет сообщение. Третье – это отправка коммерческого предложения, то есть людям нужно разобраться, как формировать офер под целевую аудиторию нашу. Mm -hmm. Потом не в рамках вот этого прямого эфира, я ну, не буду это говорить, потому что э, я потом буду передавать это все вам, друзья, как мы выйдем в рынок образования и заберем практически ну, большую часть аудитории, которая есть сейчас у лидеров рынка. Мы сделаем это очень легко. Позиционирование, которое я сегодня уже обозначал, Арсену, да, это вот мой куратор, мой друг, который пригласил меня в этот проект. Вот Все, друзья, все предельно ясно. Когда мы роботами зайдем, даже если нас будет ну, всего 100 тысяч человек, и мы всеми роботами зайдем вот в эту технологию. Все вообще пространство интернета будет говорить, easy бизи это круто. Если сегодня, друзья, на этой площадке пока нет Тони Робинса, это всего лишь время. Мы над этим поработаем, и здесь будут лучшие предприниматели, не просто там России и так далее, мира будут. Люди будут приходить и говорить, ребят, у вас аудитория 1 миллион человек, декабрь 2019 года, вот через год... Уже те люди, которые являются лидерами мнений на сегодняшний момент, они будут нам сейчас в сообществе говорить, ребята, можно нам на Marketplace разместить свой продукт? Можно нам участвовать как бизнес-тренера? То есть если сейчас люди говорят о том, что ой, а что-то нет таких супер знаменитостей. Друзья, вы посмотрите прямой эфир вчерашний, миллиардер у нас уже один есть. Я уже знаю, у меня уже в списке записано список миллиардеров, к кому я буду сейчас обращаться чтобы их пригласить сюда специалистам по там, духовным практикам, по открытию сознания. То есть эти люди будут здесь. Ну, потому что э, из 2010 года у меня еще направление, это я специалист по развитию памяти и сверхспособности. То есть за 6 часов я могу перевести человека в сверхмышление, то есть чтобы он запоминал. Из 10 слов начал запоминать 50. У нас есть еще и специалист по развитию памяти. Друзья, ну, у нас есть Анатолий Илья. Вы просто посмотрите на Толю. Просто посмотрите на его энергетику, с какой подачей говорит вообще, какой величины этот человек. То есть, э, как он отвечает на возражения, когда про криптоноид пишут, что, а, это не работает, здесь какие-то баги есть. Вы просто посмотрите на его стиль. То есть, он уверен в себе на 100%, друзья. Просто за такими людьми хочется идти. Изи-бизи-комьюнити – это объединение таких людей, у которых… Да, у них не все в порядке с головой. Да, они вот они сошли с ума в хорошем смысле на то, чтобы отдавать людям ценные знания. прям благодарность вообще сообществу и тем людям, которые его основали. Антон, давай про курс. Сколько в курсе будет уроков, что в них чуть-чуть будет? Вот давай немножечко поподробнее. Да, курс. курс 28 вебинаров будет, это будет 4 модуля. Каждый будет модуль ну, состоять из 7 видеоуроков, вебинаров, да, коротких, 20-30 минут на которых мы будем разбирать вот все от, от момента становления. То есть мы разберем сначала фундамент, заложим, потом создадим визитную карточку эксперта, потому что часто люди сталкиваются с тем, что они не могут не то чтобы продать свой бизнес, они сначала не могут продать себя самому себе. То есть имею ли я право говорить о том, что я предприниматель и я несу ценность. Друзья, вы имеете это право, вот мы с вами в модуле номер два, то есть когда мы будем разбирать вторую ступень, то есть сначала мы заложим фундамент, определимся с вами, что такое момент здесь, сейчас. Ну, то есть в духовных практиках да, есть этот момент вот здесь, в моменте быть. Мы сначала создадим направление по целеполаганию. Семья, работа, увлечения, деньги, здоровье, отношения, гигиена и помощь по восьми векторам. Я вас заземлю, а после этого я... Раскрою вас и из уровня подсознания, бессознательного, то, что вы уже забыли ваши победы, ваши кубки, ваши признания, когда вам люди говорили, там, Сергей, ты красавчик, ты там во втором классе ты начал выступать, ты стал чемпионом там, города. И люди это забывают и думают о том, что они не могут сказать о себе, допустим, что я эксперт там, по продажам, хотя у них эти все навыки есть. И после этого мы будем уже выстраивать там понятие, как работать со списком, надо ли работать с этим списком, с какими людьми, как проводить встречу, что такое три моста, какие бывают кураторы, когда сливается команда, как эмоционировать или нет. То есть практически я открою все грабли, потому что ну, эти грабли я прошел. То есть 28 роков, это действительно очень большой, большой такой момент. Хорошо. Антон, еще знаешь такой вопрос – даже не вопрос, может, чтобы нам вот в формате практики хотя бы одну-две фишечки рассказать, которые люди вот прямо сейчас после интервью могут применить уже и уже увидеть какой-то результат. Прям вот небольшие, маленькие да. какие -нибудь. Ну Давайте возьмем то есть, обычную технологию проведения встреч. То есть не нужно думать о том, что когда вы рассказываете про… Давайте, ну сразу сегмент изи-бизи. Вы же все хотите зарабатывать ну, в изи-бизи. Mm -hmm. Для этого нужно сначала логически ответить себе на вопрос. То есть нужно определить 4 точки входа в бизнес. Я вам сейчас буду говорить как маркетолог. У нас входы в бизнес на сегодняшний момент по курсу битка 700 рублей, 7 тысяч, 15, 20. Друзья, последний тренинг, который я проходил, это был 100 тысяч 12 дней и 1 миллион – это коучинг. Друзья, здесь знания дают вот так, выше крыши. Теперь фишки, которые можно использовать. В момент проведения встречи вам нужно понимать, что является продающий моментом нашего бизнеса, сообщества. Что это объединение профессионалов своего дела, практиков, у которых ты можешь на безлимите получать ценнейшие знания со всего мира. От питания до финансовой грамотности. В момент проведения встречи вам необходимо сформулировать для себя и потренировать. Сначала перед зеркалом, потом с подушками, с котами. В общем, это называется тест на кошках. Вам нужно пройти три моста. Первый мост – это идея. Вам нужно ответить себе на вопрос, в чем заключается основная идея сообщества Изи Бизи. Почему вы здесь и почему человеку стоит быть здесь? Второе. Какие возможности открывает компания с точки зрения денег? Можно ли, можно ли вообще заработать в Изи Бизи? И третий мост, который вы держите в голове, это кто ваш куратор, какую систему он создал и насколько это будет просто. То есть вы проводите встречу, чтобы вы не разбредались в мыслях. Вы держите в голове, так, окей, я прошел первый мост, идея. Ага, про идею зи-бизи я донес. Все. Спросите у человека, тебе понятна идея, что все вот на сегодняшний момент умы собрались в одном месте для того, чтобы тебя обучать. Это все на безлимите. Один раз заплатил за ВИП-пакет на 0,0827 битка, да, это 20 тысяч рублей, и все ты получаешь в безлимитном доступе, ну, то есть доступ к этому источнику. Понял? Так, понял. В голове у вас, ага, сейчас пришла вот, пора рассказать про возможности. Как рассказывать про возможности? Не нужно играть на баяне, рассказывать 4 вида маркетинга и рисовать, говорить, вот смотри, смотри, так, листок, калькулятор, ручка, сейчас мы будем с тобой рисовать. Unilevel, Матрицу, Дельту, Динак. Друзья, зачем? Расскажите просто, просто скажите. Вот смотри, я тебе рассказал про эту технологию, точка входа, я тебе рекомендую зайти в бизнес на 20 тысяч рублей. Поверь мне, ты сможешь окупить свои вложения в момент регистрации. Смотрите, ты окупаешь свои вложения в момент регистрации. Не тогда, когда ты пригласишь, а когда ты заходишь Сразу. Вот когда у вас этот жетон провалится, тогда вы сразу поймете, слушай, точно, я же купил ценнейшие знания за 20 тысяч рублей на всю жизнь. Все, говорим про возможности. Вот смотри, ты увидел ценность вот этого сообщества? Да. Как ты считаешь, что гипотетически с помощью определенных технологий, которые есть у нас в сообществе, можно ли со всего мира найти пять человек, которым было бы интересно, либо как спикером зайти сюда, либо как человеку, который хочет развиваться так же, как ты и я. Технологию зонт используем, да, как ты и я. Человек говорит, да. Так вот, если запустить дупликацию, повторение, закон подобия, и взять только один вид вознаграждения, это Unilevel, я тебе расскажу об этом попозже, то это будет для того, чтобы тебя не пугать. 39 биткоинов примерно. А теперь, чтобы не отвечать тебе, все, сразу не пугать тебя большими цифрами, Давай вместе с тобой сейчас зайдем на CoinMarketCap и посмотрим, сколько сейчас биткоин и сколько ты сможешь заработать. Пускай за год. Пускай за год. У человека возникает вопрос про третий мост. Кто курато у тебя и какая есть методология, какая есть система, которая действительно меня возьмет за руку и приведет. Ты говоришь, да, у нас есть система, которая работает. Работает она вот так. Смотри, есть робот. Есть бренд-маркетинг, есть обучение личному бренду, есть Владимир Древс, есть Виктор Орлов по продуктивности, есть у нас специалист по работе с голосом. Смотри, все это ты прикрепляешь сюда, используешь технологии, потому что технологии без внутреннего вот состояния, состояния бытия, это все бесполезно. Ты можешь дать человеку технологии, он заработает миллион, и он, ну, моему опыту, поверьте, восьмилетнему практике, человек может умереть. Его может вот эта физическая энергия денег, которая заходит в тело, в неготовое психотело будет расширяться, от физического тела отходить, человека будет лихорадочно кидать из стороны в сторону, с ним может произойти беда. Наша задача при вообще обучении людей – это включить у людей осознанность, расширять ясность. Хорошо, что у нас есть и такие специалисты, ну, то есть те люди, которые работают по трансформации. Поэтому три моста – идея, возможность, куратор. Идея. Все понятно, умы человечества объединились вместе давать ценность людям. Возможность, приглашаешь 5 людей, которым это действительно надо, получается 39 биткоинов. Сколько стоит один биткоин? Я уверен, что ты сможешь найти информацию на этот вопрос. Не нужно давать все, разжевывать. И третье, у меня есть наставник Арсен, ну, он как минимум, почему я за ним пошел. Он подготовил чемпиона мира, у него черный пояс, он мастер спорта по кудо. И поверь мне, таких людей здесь на сегодняшний момент 78 тысяч человек. И у нас есть система, которая поможет тебе получить результат. Поэтому, если тебе сейчас все ложится, я не хочу, чтобы ты принимал решение сейчас сразу. Мы применяем технологию стул. То есть говорим, окей, давай так, ты сейчас с этой мыслью переспишь, подумаешь, изучишь, все за и против, почитаешь изи-бизи лохотрон, изи-бизи развод, изи-бизи обман. Вам необходимо проговаривать все потенциальные возражения, которые есть у вас в голове, либо вы считываете, что они вот как бегущая строка на лбу написаны. То есть вы проговорите это, человек понимает, что вы открыты, вы не стесняетесь, вы говорите о том, что да, да, были ошибки. А ты свою жену или своего мужа сразу встретила или встретил? Ты сразу встретила, об влюбилась, и все, и ты... Ни в кого раньше не влюблялся, ни в садике, ни в школе, ни в институте, ни на работе. У тебя сразу было? Нет. Так и здесь. Это жизнь. Мы формируем сообщество людей, у которых все в порядке с осознанностью. Поэтому я тебе рекомендую завтра с утра со мной созвониться или мы там спишемся. И тут важно еще задать вопрос, опять честный. То есть чем честнее вы будете с собой с человеком, тем это будет ценнее. Сдать человеку вопрос. Вот такая фраза примерно будет. Смотри, Сергей. Я тебе информацию все рассказал про идею бизнеса, про возможности, про куратора, про ту систему, которая у нас есть. Я тебе могу отправить короткий видеоролик про Изи-Визи комьюнити, чтобы ты вообще посмотрел масштабы с нашего последнего мероприятия, когда мы ездили, допустим, в Турцию, либо мы проводили мероприятие в каком-то городе. Завтра, если я после обеда тебе, допустим, ну, часиков в два позвоню, тебе удобно будет? Ты говоришь, ну, а, в два, да, как раз удобно будет, окей. Сергей, тогда завтра я тебе в 2 часа наберу, если ты трубочку от меня не возьмешь, то я пойму, что тебе эта тема неинтересна, и мы с тобой эту закрываем тему. Облегчите, не нужно. То есть, смотрите, я в 2 часа набираю Сергея, гудок, человек не берет. Все, я понимаю, что ему тема это не зашла. Если он мне перезвонил, я говорю, Серега, привет, да, что, посмотрел, да, изучу. у меня вот есть какие-то вопросы. Все, Серега, давай встречаемся тогда, что в офисе или там по WhatsApp, созвонимся, по Skype, какие вопросы? Ну, я там не понял, по маркетинг-плану. Ну, вот-вот-вот, вот так объясняет, допустим, один человек, другой человек, ты разберешь уже в ходе пьесы, потому что там действительно очень много моментов, поверь мне, что даже с одного вида маркетинга тебе будет вот так за глаза. То есть, если твое принципиальное решение, твой ответ «да», то погнали, все, начинаем делать бизнес. Все. Ну да, все, все на самом деле так и есть. Ну, ты просил какую-то фишку. Вот. Все, я понял. Хорошо, Антон. А, тогда давай, друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, в общем, смотри чат, я тебе расскажу, что по чату. Все ждут, все говорят супер, а, вообще ждем курс, это нужно, это суперская аплодисменты типа и так далее и так далее. Друзья мои, если у вас какие-то вопросы, Антон, сейчас я их тогда озвучу. Потому что если вопросов нет, ну, тогда будем прощаться, потому что и так уже информации получено. Было даже за это короткое интервью очень много. Хорошо, добро. Ждем вопроса. Вопросов пока не поступает. Поступает пока. Спасибо. Супер, мы вас ждали и так далее, и так есть, далее. традиционно можно, Сергей, если это будет возможно, мы потренируемся, то есть всегда в ходе обучения... Какое бы мероприятие ни проводил, маленькое там, большое, mm -hmm. в конце я провожу сбор жетонов. Друзья, напишите сейчас в чат три осознания, которые вы осознали прямо в момент сейчас, сегодня, вот то, что я вам говорил, и то, что вы будете применять на практике. Три момента. Вам необходимо это выговориться и прописать. То есть вам нужно с уровня ума вывести это в уровень энергии и превратить в тело. Вам нужно механически это пальцами прожить. Просто в чат напишите, какие три момента вы осознали, что было ценно. То есть, если mm -hmm. вы напишите сейчас, это будет полезно. Ну, а если там какой, у кого-то там вопросы какие-то будут, может, там в Инстаграме меня найти. Там такой Антон Сорс один. Поэтому. Mm -hmm. Ну, пока опять же, лайки, огонечки. Вот, а когда начнется обучение? Я предполагаю, что он начнется с января. То есть нам нужно сейчас подготовить и платформу, потому что э, ну, в изи-бизи свои да, какие-то требования по оформлению. Мне хочется э, сделать так, чтобы это было максимально полезно. Мне понравилось, например, Сергей, как ты давал курс по маркетингу. То есть это доска, это интерактив, это маркер, ну, потому что ты рисуешь сразу, с людьми ты постоянно коннекте, да, находишься, Они а так, что слайды подгружаются, переключаешься на тебя и так далее. То есть мы будем там сжечь. То есть сейчас я стараюсь себя сдержать, чтобы скорость не повышать, чтобы энергии было ну, прям поменьше. Я стараюсь не разгоняться. В общем, я пытаюсь себя вот удерживать. Хорошо. Хорошо. Ну, Антон, что я тебе могу сказать? Вопросов пока нет. А вот, свои осознания напишу в конце курса, все дела. Ну, в общем, они даже пока не пишут даже свои осознания. Хорошо, Антон, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что поделился уже такой информацией, даже за это короткий промежуток времени. Действительно, тут много нужной информации ты сейчас озвучил. Ждем тебя уже как спикера на нашей площадке, и тебе, получается, хорошего вечера. Благодарю вам, хорошего дня. Нам хорошего дня. Получается, у нас такой привет из будущего только что. -то. Да, да. Вот. Ну что ж, друзья мои, на этом все. Мы прощаемся с вами. Не забывайте поставить лайк под этим видео, написать свои комментарии. Увидимся на следующем интервью. Всего доброго. Пока-пока. Все, счастливо.